На самом деле, никто не задумывается над тем, что есть, оказывается, разные стилистики катания, там, европейско американская. но на самом деле они есть. Здравствуйте, сегодня на повестке дня лыжи РМУ, North Shore, 108-я э, талия, вот, то есть, теоретически лыжи для хорошего универсального фрирайда, вот, но у них есть одна особенность, такая чисто американская лыжная классика, именно американская, драфтовая. Вот, американская культура немножко отличается от российской от европейской вообще да то есть э, ну катание само по себе другое в европе, в америке и в европе разное вот и соответственно лыжи разные то есть суть на самом деле э, в том что в америке культура катания такая что вот где вижу там еду то есть там нет такого там трассы не трасса там вот есть понятие фронт сайт и все вот как бы все и катают. Поэтому, собственно, для Америки лыжа с Али 108 это обычная универсальная лыжа для всего. То есть это лыжа, в которой вроде как фрирайдная, но в ней больше уклон на жесткий склон. В итоге получаем, что в итоге по европейским меркам, по нашим представлениям, она не едет нигде вообще. Потому что на жестком склоне она все равно не карф. Ну, на мягком склоне она не фрирайд. И, короче, в итоге вообще непонятно что. Такая вот... Вот. Такой чисто как Айслантик стайл Вот у нас популярные в России лыжи Айслантик Вот это один в один то же самое То есть такая говняшка, которой нет нигде в итоге То есть э, в целине лыжи требует э, внимания везде ага. Вход в поворот у них очень сложный Только через задник Потому что если вы не выпустите носы из предыдущего поворота В новый поворот вы их не впустите Они так и идут дальше, как по рыльцам в старый поворот Заход при этом нужно закладывать с носа ну, вообще, короче, просто огромный какой-то неповоротливый задник, при этом нерабочие совершенно носы на жестком склоне. Вообще, как бы они. Они, да, на жестком склоне на трассе, они шикарно едут. Ну, носы у них хлопают. Но при этом хватка у них есть и все. Единственный плюс, который у них есть, у этих лыж, это то, что они держатся за жесткий склон, а вообще мертвый. Конты у них мертвые, хватка мертвая. Торсенка лютая. Но в катании они некомфортные, они неудобные, они требующие внимания. Требующие, да. навыки, без никакого кайфа не дающие Постоянно надо о них думать Постоянно надо ими заниматься В общем, лыжа совершенно как бы, ну, не кокейшая. Вот, она единственная, Кого удовлетворит, это тех, кому, в общем, не кататься Кому надо долго выбирать И вот этот вечный вопрос, а как я на жесткой трассе В лыжах для фрирайда Да, не, не, ребят, ну не надо на жесткую трассу ездить в лыжах для фрирайда Вообще не надо Вот и все, и все у вас сразу станет хорошо Лыжи для фрирайда, они для фрирайда Хотите жесткую трассу подготовлено, берите карвы и нечего тут, извините, вот голову морочить там, себе и окружающим. В общем, это как бы не наш стиль. Но вообще вот он не нужен. Может быть, если кататься в Америке на вечно разбитых каких-то склонах. Да, там, наверное, это будет кайф. У нас вообще нет. Все. Я пойду за следующими. Подписывайтесь, лайки на сайт. Пока.